Алло, полиция? Да, слушаю вас. Я застукала мужа с любовницей. Ну а нам-то чего звоните? Так ведь нас смерть застукала.